Ну вот начало строительства качелик. Значит, планирую на их сделать. Скамейка будет двухметровая, чтобы можно было прилечь на ней. Может не двух, метр девяносто может быть сделаю. В принципе, я думаю, все уместятся. Так, сейчас, значит, взял. Три бруса по 6 метров, пополам мне их сразу там попилили То есть это будут боковые стойки, вверх, и одна запасная на всякий случай. И взял доску. Такую пятнашечку, два сантиметра с половиной. Это как раз будет у нас сама скамейка. Сейчас первым делом рубанком пройдусь чтобы все было сразу гладенько. Ну и начнем монтировать. Так, сейчас примерочное. Примерно вот таким углом хочу сделать. Значит, по два бруса наживил гвоздем. Потом я его выну и вставлю туда, скорее всего, какую-нибудь хотя может быть еще просто гвоздем с другой стороны заклочу значит одну сделал прибил теперь берем вторую Оп. Оп. так ложим одну на другую соответственно удобно сейчас будет идентичный здесь все тоже будет тютелька в тютельку так и тоже сейчас зафиксируем планочкой ну, две одинаковые буковки А у нас уже есть можно сказать так давайте так значит брус я хочу положить не вот так вот а вот так соответственно сейчас я вот так вот размечу чтобы он на них лежал на двух этих палках вот, вот. А вот здесь вот эти вот части мы срежем Ой. будет все должно быть ровно срезать собственно бурбин запилой. аккуратненько вот я здесь разметил Вот верхнюю срезал, теперь ложим, как здесь будет брус находиться, и, собственно, размечаем, как будет срезана вторая да? ручина. Оп. Угу. Ну, может быть, надо было, чтобы на обоих брусках ровненько лежал вдоль где-то посильнее срезать ну ладно в принципе посмотрим так ну по аналогии отпилились и второго бруски то есть он здесь вот так вот ляжет плюс-минус это все можно подстругать рашпилем или чем-нибудь подвести ладно. главное упор есть никуда она не денется угу. так ну что мы будем ставить так перебазировались на место где предполагается качелькам стоять Значит, сейчас будем нижнюю распорку крепить для распорки возьму вот эту доску Значит, она у нас на Наверное, 20 здесь, 20 там, 40 больше, чем будет лавочка. Как раз здесь она будет брус. И чтобы лавочка нормально ходила, не билась о брусе, как раз такое расстояние мы и выберем. С одной стороны брус срезать не буду. Покажу потом, для чего это. Вот так, угу. так значит наживили одну сторону угу. и сейчас здесь вторую так, а. так, закрепил планочку в общих чертах уже у нас вырисовывается сейчас я сверху основной брус зафигачу на гвоздях пока значит и попробую ее поставить в принципе конструкция как бы опора уже будет готова так вот получилась вот такая конструкция уже сейчас по уровню ее выровняем и останется лавочка Вот в черновом варианте набросали качеки. Значит, крепим, зацементируем. Столбцы. Здесь сделаем полочку по приличной на распорке. Значит, здесь все подпилим. Значит, смотрите, лавочка как сделана. То есть она широкая сама по себе. И на середину ее примерно идет у нас спинка есть секрет она подпирает от поясницы и выше а здесь вот такая вот щель у нас образуется для чего это сделано щель ну вот тут ну, видно, он улегся и он прекрасно там да, лежит как на большом диване то есть под спинкой когда ты в лежачем положении можно как на кроватке широкой полутора спальни по сути лежать так значит доска не толстый у нас вот, полтора на сантиметра <свят> чтобы были жесткости ребра значит вот одну из них здесь так сделали и еще одну пустим и соответственно здесь же тоже вот удобно ложить на эту доску руку когда сидишь и она придает жесткой спинке в общем, конструкция проста, но очень-очень эффективна Значит, что с Вверх не стали мы сверлить брус и вставлять туда с резьбой какой-то болт То есть, вполне закрепили вот так вот. Значит, перекинули через брус Немножко наметили, накернили, скажем так чтобы цепь не ёрзала. она в одном месте. Вот. Значит, здесь какой нюанс? Если накинуть просто, то колыхаться будет. То есть вот так вот ходить туда-сюда лавочка. Здесь же их такой. Оп, залезу. Вот. Значит, в одном месте просто прицепляются Фиксируется болтиком с гайкой. Вот, а здесь ничего, как говорится, сложного нет. Да. Ну, пока тоже мы не стали ни на какую же сажать. Конструкцию, значит, наши бревны просто двумя гвоздями, двухсоточками с одной и с другой стороны спилили. Лежит она у нас вот так вот. Как говорится, тоже этот брус никуда не денется, распространяет усилия вполне нормально. Значит, по лавочке, по весу тоже ничего сложного нет. Просверлили дыру по дереву. И снизу вот так вот на крайней. Здесь у нас большим гвоздем зафиксировали. То есть, если надо высоту поднять, то это вот так вот делается просто цепь протягивается вниз да. вот уже на другое звено гвоздь переставляется все в реальном режиме значит, здесь вот распорки значит чтобы не гуляла у нас сама конструкция То есть надо сделать вот такие вот уголки. Ну, это высоко сделали, просто вы наметили. На самом деле уголок будет пониже, то есть он будет вот отсюда идти вот сюда, чтобы, в принципе, не мешал раскачивающиеся лавочки. Ну, хотя на таких лавочках особо-то и не качаются. Вот мы пытались присобачить старый тент, чисто из-за того, что снежок шел, когда работал. Ну, так здесь, конечно, будет другой какой-то навес. Навес, скорее всего, не по самой высоте сделаем, а тоже сделаем промежуточную планку вот здесь. Она будет и дополнительным ребром жесткости, хотя не нужно никакой ребро жесткости, и так все прекрасно держится. Ну, такие получились качели. Значит, я думаю, сейчас мы их протянем еще раз чтобы не наживленные были, а именно хорошо затянуты на шурупы. Так, собственно, морилочкой пройдемся. Красить буду под дуб. Слоит, наверное, будет мало, конечно. Она недорогая. Вот такая вот морилка. конечно сразу становится гораздо благородней при сверху после того как пару слоев морилки будет наложено высохнет пройдемся лаком одним слоем скамейку покрасил сейчас подсохнет она так, очень даже очень получается